Всем привет, с вами Чин Трикоин И сегодня у нас обзор рынка Неделя начинается с обзора Давно не было видосов, потому что было много дел Занимались новыми проектами, амбассадорством, сотрудничеством и так дальше Если вы проявите активность снизу, комментарии, лайки, подписки, хуиски и так далее То видосы будут входить чаще Вот. Реально были заняты, но Сегодня у нас обзор. Поехали! Всем привет, с вами Чинтрикоин. И сегодня у нас обзор рынка 20.03. Последние несколько дней мы видим очень активный рост, даже с коррекцией. Вот на Дневке у нас произошел слом с 2022 года в бычку вот что интересного у нас есть мы сняли ликвидность откорректировались до половины нашего первого движения вот и продолжается уже какой день полный рост На данный момент цена биткоина 28 200 что ожидать дальше у нас есть несколько зон демонт и не хотелось бы чтобы цена опускалась ниже половины данного движения, то есть в зону демонда. Я думаю, что возможна коррекция до вот этого ордер-блока. А, вот, то есть в зону 22.500, возможно с заходом в ордер-блок. Вот, на данный момент у нас полноценный аптренд, который сделал слом впервые с 22 -го года. У нас есть конфирм. И на 4 часах, в принципе, ничего смотреть. То есть такой момент и такой момент. Вот. В самом худшем условии это поход до 20 тысяч. Зайдем на интердей фреймы. Можем увидеть, что на 15 минутах мы делаем снятие ликвидности. Вот у нас есть работа с пое. Вот внутри зоны здесь у нас есть ордер блок, но не отработал он, потому что не сделал пересвип и не снял ликвидность с этого хая. Вот сейчас цена сделала перехай, сняла ликвидность, сделала а, SC и здесь можно будет поискать шорт, потому что отсюда цена... Здесь цена сделала тест, и дальнейший тест, я думаю, будет либо отсюда, либо же вовсе снизов. Вот, то есть я бы ожидал примерно сегодня такое движение, либо же отсюда. В принципе, сегодня в приоритете смотрел бы шорт. Поэтому по битку, в принципе, ничего интересного нет. Свипают хаи. Лои не обновляют, цена не стремится вниз. Плюс э, еще очень много лонг позиций не набрита. Также и не набрита еще много шорт позиций. Всего несколько э, сотен тысяч долларов были ликвидации шортистов. Поэтому э, приоритете можно расти выше. Скажу одно, что бесконечного роста быть не может. Потому что цене нужно корректироваться. Плюс фандинг поменяется в противоположную сторону. Будет очень много перевес со стороны лонгистов. И придется их немножечко тоже подстричь. На данный момент у нас индекс страха и жадности показывает жадность на уровне 66. Я думаю еще немножечко. 70-75 и будет откат по биткоину. В зоны 22-20 тысяч долларов по биткоину. Потому что это очень сильно влияет на состояние рынка. То есть мы видим, да, высокая жадность. Вот также здесь 75, и цена биткоина пошла вниз. Вот также здесь индекс 70, цена пошла вниз. Вот. В принципе, на сегодня все. Сейчас. По рынку в принципе ничего интересного нет альту смотреть я не хочу давайте глянем только кое-что одно вот у нас здесь э, доминация биткоина когда-то еще год назад отмечал себе зону роста рынка и высокой волатильности вот мы уже выше даже чем эта зона э, в принципе в принципе э, я думаю что еще недолго э, доминация будет расти вот Поэтому будьте бдительны, не видитесь на фома, не видитесь на фуд, не становитесь участниками фуда и так далее. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что-то полезное да я сказал. Вот. На днях выйдет полноценный обзор, вот, где я разложу все по полочкам. Всем спасибо, подписывайтесь, лайки, комментарии. Вы, короче, все знаете. Всем пока.